Однокомпонентная гидроактивная полиуретановая смола Logic Base Inject PU 301K. Состав применяется для ликвидации активных протечек воды под давлением в трещинах и швах бетонных конструкций. При контакте материала с водой образуется эластичная пена. Для демонстрации работы состава добавим воду. В ходе реакции достигается примерно 30-кратное увеличение в объеме в свободном пространстве. После полимеризации пена остается эластичной, что позволяет выдерживать гидростатическое давление даже в подвижных трещинах и конструкциях, подверженных значительным динамическим нагрузкам. Материал подходит для применения в конструкциях, которые имеют непосредственный контакт с питьевой водой. Logic Base Inject pu 301K может также применяться в конструкциях из натурального камня и кирпича.